Всем доброго времени суток! Вы слушаете подкаст Скептик, и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Евгений Цыганков, всем привет, Левон Гелназарян, добрый день, Катя Зверева, привет, Илья Макаров, здравствуйте, и Лайда Кушнарева, привет. Сегодня 9 августа 2013 года. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме подкаста мы также устраиваем регулярные встречи в Москве. И у нас есть группа ВКонтакте, а также сайт, на котором мы публикуем этот подкаст в форме 3 файлов. И у нас есть канал на YouTube, который называется «Кир Алф». YouTube не разрешил мне назвать этот канал «Общество скептиков, к сожалению». Он счел, что общество – это не имя, а скептиков – это не фамилия, к сожалению. Хотя так похоже. Так или иначе, наш сегодняшний подкаст записывается в необычном месте. Мы сидим в волшебной эзотерической библиотеке, и сейчас это докажет Илья. Еще раз здравствуйте. Наша библиотека направляется, направляется в сторону планеты Татуин, и пока мы летим, развлечем вас немножко тайными знаниями древних славян. Золотыми заговорами и оберегами целителей России. Заговоры и заклинания – это способ с помощью рифмованных слов воздействовать на реальность, лечить болезни, избавляться от змей, пауков, медведей, отклонять пули, сгибать ложки. И лететь на планету Татуин. Например, сейчас я открою на случайной странице книжечку и расскажу вам, как, например, сделать так, чтобы не испортили огород. Чтобы не испортили огород, туда никого не пускают и не дают заглядывать. Уже неплохо. Если семена лука нечестно продают, колдуют, то нужно незаметно придвинуть к себе лук, а шелуху отгрести и сказать «Мне лук, а тебе шелуху». Если вас замучили тараканы и клопы, есть волшебный заговор. Я чувствую этот заговор уже сейчас. Волшебное заклинание, которое стопроцентно действует. Нужно подойти к стене дома, стукнуть ладонью по ней, приговаривая «Хлоп по избе, хлоп по пизде, хлоп по мудям, таракана по грудям». Чтобы капуста росла хорошо, при посадке рассады женщина детородного возраста поднимала подол платье и голым задом прикасалась к грядке, говоря, «Будь капуста кругла и бела, как моя задница!» Вот это, кстати, очень классный заговор. Это парни придумали по-любому. Заговоры от червей в огороде. 3-9 червяков, 3-9 рыбаков, из 9-8, из 8-7, из 7-6... Из шести – пять, из 5-4, из 4 три, из 32 два, из 2 один, из одного ни одного. Лайда, мне кажется, что ты слишком легкомысленно относишься к серьезной магии. А, как известно, высшие силы не прощают такого отношения. Нужно очень серьезно к этому относиться. Поэтому, когда мы читаем заклинание, мы должны, во-первых, мы должны, во-первых, представлять все, что происходит. И во-вторых, должны говорить это уверенным голосом. Например, шел Иисус Христос через коленовый мост. Мост обломися, кровь остановися. Это надо читать, если вы, например, поранились, и у вас пошла кровь. Либо шел Бог с тростью, ткнул рану тростью. Не будет крови, не будет раны. И раба Божьего, и не будет раны у раба Божьего во веки веков. Аминь. Повторить нужно три раза, Это ты сам серьезно относится к заклинаниям. Выше силы покарают тебя. Так сейчас я заклинание не использовал, а просто приводил пример. Поэтому какой смысл? Если я сейчас прочту три раза, то у меня вся кровь остановится, и я умру прямо в библиотеке. Нужно быть осторожней кстати, с эзотерическими текстами. Хороший способ лечить грыжу. Лечу грыжу, выговариваю и вымолвляю. Ты мышка, а я кошка. Я тебя съем, съем, съем, съем. Аминь, более, аминь. Кстати, у них почему-то, вот в этой книге заклинаний, почему-то э, попытки лечить грыжу всегда ассоциируются с тем, что ее надо есть. Вот это, кстати, мне кажется, очень интересная ассоциация. Почему Точнее, оказалось... грызть. Да, грызть, грыжа, может быть, потому что название похожие. А у мальчиков кусать кокошки. Ку а Кирилл, это не напоминает гомеопатию, лечение подобным. Да, может быть. Может быть, это ассоциация с болью, например, которая грыжа вызывает. Может, еще что-то, но... Так или иначе, с точки зрения культурной, конечно, эти заговоры очень интересны. Я думаю, что я никого не удивлю из наших слушателей, если скажу, что здесь нет никаких ссылок на научные публикации. Ну что ж, а сейчас мы поговорим как раз про эзотерические тексты. Эзотерические тексты в основном подаются как книги о красоте мира, о таинственности бытия, о безграничности возможностей человека. И также в этих книгах присутствуют так называемые совет, «мудрые советы про жизнь». Если вы зайдете в какое-нибудь сообщество эзотерика, насчитывающее около 700 тысяч человек, то вы увидите там как раз не столько всякие биополя, ауры и чакры, хотя это встречается, а по большей части как раз те самые «мудрые советы о жизни», когда вам говорится о том, что не надо испытывать там горечь, вы должны быть лучшим каждый день, знаете, что вы король жизни и прочее. Мне кажется, именно поэтому многие люди подписываются на эти сообщества, им приятно видеть хорошие вещи в своей новостной ленте. Но, в общем-то, есть, конечно, основания считать, что за всеми этими красивыми фразами и за всей этой литературой кроется в основном пустота. И пустота как и информационная, так и я посмею сказать интеллектуальная. Я обратил внимание на то, что при разговоре с людьми, которые очень, скажем так, глубоко погружены в эзотерические книги, они с большим трудом воспринимают что-либо, что как раз-таки несет какую-то информационную нагрузку. Я даже не говорю про какие-то научные тексты. Такому человеку, даже когда даешь почитать какое-то, ну, скажем так, научно-фантастическое повествование, у него уже возникает трудность, он говорит, вы знаете, написано очень сухо. И мне кажется, что действительно такие люди, они не привыкли читать текст, где не написано на каждой строчке «я велик», «посмотрите на эту глубину», «посмотрите на таинственность бытия». И, собственно говоря, в качестве примера вот такого вот псевдомудрого текста хочется привести отрывок из Ошо, который цитаты которого как раз очень популярны в различных эзотерических сообществах и книгах. Цитата, которая мне приглянулась, называется «Вечность, находу... «Вечность находится не в будущем». Значит, здесь такой абзац. «Вечность находится не в будущем, она в настоящем, она здесь и сейчас. Поэтому, не спрашивая цели, ее нет. Как это прекрасно, что ее нет. Если бы цель была, то твой бог стал бы управляющим директором, крупным бизнесменом, промышленником и т.п.» Зачем попусту тратить время на деловые раздумья? Почему бы не жить играючи, несерьезно, экстатично? Экстаза невозможно достичь, прилагая усилия. Экстаз – это образ жизни. Необходимо получать удовольствие от простых вещей. Нужно ежесекундно ощущать экстаз. Жизнь представляет миллионы причин для радости. Но этого можно не заметить, если преследовать какую-то цель. Вот такой вот абзац. Я постарался его прочитать с выражением. Uh, и вот обратите внимание на то, что это, конечно же, все красивые слова. Это можно говорить очень пафосно, в это можно все пересмаковывать, экстаз, будущее, настоящее, не цели, экстаз, будущее, танцевать не цели, все это красиво написать, но информации в этом, в общем-то, ноль. При этом, я думаю, что очень многие люди, которые сегодня, например, являются скептиком, такие как я, но в прошлом верили в эзотерику, они понимают, что на самом деле они какой-то смысл в этом углядывали. Я помню, что читал эти тексты, и мне казалось, ну да. А потому что они специально так построены, что ты можешь любой смысл, вернее, любое нужное тебе содержание подогнать под любую притчу. Вот здесь, например, есть притча дзен. Так, сейчас... Некий монах сказал Дзёсю, «Я только что пришел в монастырь. Пожалуйста, дай мне наставление». Дзёсю спросил, «А ты уже съел свою рисовую кашу?» Монах сказал, «Да». «Тогда тебе лучше пойти и вымыть свою миску», ответил Дзёсю. Что это значит? А вот что хочешь, что и значит. Это значит, нужно мыть посуду просто, когда ты... Приучают людей к чистоте. Нет, я объясню. Суть в том, что для того, чтобы получить новые знания он должен опустошить свой сосуд он не сможет ничему научиться если он с каким-то уже багажом пришел к мастеру нет это уже что-то другое есть кстати вот про багаж притча есть когда профессор пришел к буддистскому монаху и начал его расспрашивать про будду про учение а мастер в этот момент разливал чай и когда он начал наливать профессору то есть Вода уже начала литься через край, профессор говорит, смотрите, чашка же уже полна, больше не входит. Вот как эта чашка, ответил Нан Ин, и вы наполнены своими мнениями и суждениями. Как же я могу показать вам дзен, пока вы не опорожните свою чашку? Он согласен. Тогда, возможно, здесь, ну, в предыдущей причине судьба была не в том, чтобы опустошить свой сосуд, а то, что надо в чистоте держать свой разум что-то такое ну то есть быть именно готовым или не иметь какие-то предубеждения уже скорее да, да вот то да, вероятно ну как катя сказала что можно сделать любую интерпретацию так теперь я сейчас и сделаю любую интерпретацию абсолютно, абсолютно любую на ходу причем я бы хотел заметить, что при этом не нужно не отдавать им совсем должное в том, что иногда советы действительно бывают хорошие, и интересные. Само по себе это, в общем-то, бесспорно. Например, есть такая притча про то, что для того, чтобы испытать какие-то удовольствия жизни, нужно ну, рассказывать про человека, которую, которому дали чашку, чашку с водой, и сказали ему пройти по дворцу с этой чашкой. И пока он шел, он смотрел на дворец и всю чашку расплескал. Ему сказали, а теперь пройди так, чтобы ни одной капли не расплескать. И он прошел по дворцу и смотрел только на чашку, в результате вокруг ничего не видел, но зато не, ну, не расплескал жидкость. И тогда ему сказали, что вот, как бы успех это когда ты и на дворец смотришь, и чашку не расплескал. Конечно, здесь тоже может быть масса интерпретаций, но, бесспорно, что-то, в общем-то, довольно красивая притча. Другое дело, что, что она значит и какой практический смысл она несет. Ну, дело в том, что они могут быть интересны и полезны, как сказки, да, которые нам в детстве читали. Просто проблема именно в том когда человек начинает искать э, какой-то великий смысл там э, надеется что это перевернет его жизнь и э, сделать его успешным там великим всемогущим но ну, так не бывает да причем когда читаешь ощущение именно такое что вот сейчас дочитаешь абзац и все жизнь твоя переменится а, просто. а вот насчет собственно э, чем мне нравится дзен, э, некоторые из них сами э, содержат какую-то самую иронию, возможно. То есть есть притча, в которой говорится о монахе, который э, стоит на холме и смотрит вдаль. Э, это происходило в каком-то селе, и вот три селянина идут, смотрят на монаха и размышляют. Один говорит, наверное, он что-то потерял и пытается там усмотреть это. Другой говорит, скорее всего, он кого-то ждет и смотрит, не пришел ли этот человек. Третий говорит, возможно, он грустит, и поэтому э, стоит там один и не хочет никого видеть. Они подошли к нему. И спросили, потерял ли он что-то, ждет ли он кого-то, или там он грустит. Он сказал, нет, я просто смотрю вдаль. То есть в этом очень много дзен. Дайдзю пришел к китайскому мастеру Баса. Баса спросил его, чего ты ищешь? Просветление ответил Зайдзю. У тебя же есть своя сокровищница. Зачем искать снаружи? спросил Баса. Где же моя сокровищница? спросил Дайдзю. «То, что ты просишь, и есть твоя сокровищница», – ответил Баса. Вот это, кстати, меня, действительно, вот эта вот притча, мне кажется, в себе несет весь New Age. Обратите внимание, что звучит она довольно любопытно, с чисто точ... литературной точки зрения. Почему? Потому что у нас есть вначале какой-то сюжет, человек спрашивает что-то, и затем он в ответ получает неожиданное что-то. А вот ты уже нашел то, что ты ищешь. Вот это, кстати, вот фраза Ты «Все я... дело в тебе», да? «Найди в себе ответ». Или, да, да, да, вот именно если... что в себе, что все уже в тебе. На уровне... Каэли, Каэли, да. На уровне кухонной эзотерики скажут, а ты разве не заметил этого, что ты уже это знаешь, или ты уже чего-то достиг? Ну это даже не все кухонный эзотерика, это, наверное, все от Платона идет. По-моему, он первый говорил, то, что мы заранее все знаем, или кто-то из двух последователей? На самом деле много. Вот даже есть в индуизме вот это вот э, Акаши-хроники, я не знаю сейчас, как ударение, сказать Акаши, Акаши-хроники, типа того, что есть некое такое информационное поле, в котором содержатся все знания, которые когда-либо возможны, все события. Мир идей у Платона. У Платона, да, был мир идей. Да, а наш мир это отражение, вот искаженное, как то тень. Есть, то есть все предметы, которые мы видим, это да, это некий, некий отбросок. Это тени на стене пещеры, полутемной, в которой мы все сидим. Ну, Нет, да. Ну, так, ну, вот Хорошие интерпретации, мне очень нравятся. Короче, смысл всего этого состоит в том, что эзотерики очень умело подменяют понятие познания какими-то внутренними исканиями. И строго говоря, эзотерика определяется как познание себя, а не познание окружающего мира. Другое дело, что очень мало эзотериков, и тем более эзотерических практик, реально блюдут эту границу. Как правило, они за нее выходят очень быстро на втором или третьем предложении своих трактатов. А какая может быть граница, в общем-то и целом, и часть этого мира, и поэтому нельзя говорить о том, что мы отдельно, а мир отдельно. Любое заявление о обо мне, как о конкретном человеке, это заявление о всем мире в целом, о других людях в том числе. Ну вот они понимают это так же, но только, грубо говоря, человек считает, что если он внутри чувствует, что Вселенная не расширяется, а осужается, что так оно на самом деле и есть. Вот здесь и происходит подмена. На эту тему есть анекдот. Два физика поймали эзотерика, который говорил, что человек изначально все знает, все знания в нем, привязали его к стулу и заставили медитировать, пока он не научится решать уравнение Шредингера. На самом деле этот э, подход, что мы часть мира. Ну... А мне кажется, они еще смотрят на это наоборот, то есть если. С точки зрения философии материализма, или, мне кажется, с точки зрения разума, раз мы часть этого мира, значит, мы подчиняемся законам этого мира, а у них наоборот, если мы часть этого мира, то, значит, мир то, что построить мы придумаем, себя. мир такой и есть. Ну, то есть, магическое мышление, фактически. Да, мы тут вспомнили анекдоты про эзотериков, а я вот все хотел э -э предложить им исследовать себя хирургическими методами. Кого-нибудь из них выйдет? То есть, попытаться найти в себе какие-то новые органы? Или там то, за счет чего они изучают что-то? И неважно. Пусть возьмут скальпель или попробуют исследовать себя. Если знание об устройстве человека уже в них, наверняка и способность удалить аппендицит самому себе тоже уже в них. А я вспомнила картинку с Библии, с которой было подписано, что типа... Ответы на все твои вопросы есть в этой книге и комментарии читать. Как развести бочку с басом? <свят> как пропачить КДФ <KDF> под freebsd? <свят> У меня есть одна фраза, которую мне сказал мой знакомый эзотерик, и эта фраза, которую я считаю, но ну, она вот просто в ней вся эзотерика, весь нюанс вот все вот отношение эзотериков к познанию вот в этой фразе. Сейчас я зачитаю эту фразу. Внимание. Uh, это значит, фраза, это вопрос мне, от это эзотерика. Ты думаешь, ученый знает о мире больше, чем танцор? Здесь нужен думаешь, фраза? смех, да, за кадром. <смех> фраза интересная чем. Во-первых, во-первых, сразу uh, ясно, что мы можем понять, что человек имеет в виду. Он здесь подразумевает, uh, что, мол, ученый сидит uh, в четырех стенах, и он, например, не знает, например, предположим, свое тело. Он не знает о том, как он может двигаться, он, может быть, не знает, что такое искусство. И эзотерик считает, что только это и нужно познавать, что все остальное – это неинтересно. Внешний мир – это так, шелуха. А вот реальное познание каких-то внутренних психических возможностей человека, что вот танцор на сцене, он испытывает настоящую жизнь. Экстаз. Если ты видел довольно жесткий обзор Каганова, уже старый, который называется «Хочу есть ГМО», то он там пишет, что ученые преступление бывает ли это какой-то колдун, который сидит в башне, вот э, хорошая аналогия. кстати да, да. но uh -huh. обратите внимание, что вот в этой фразе есть еще другое. здесь есть э, слово знает, и мне кажется, что оно ключевое, потому что оно показывает, как люди с эзотерическим складом, э, не, не знаю, умали или просто мышление, они считают знание чем-то произвольным. То есть для них знание это фактически то, что они придумывают, то, что они чувствуют они не Для них знания каких-то фактов, это даже не знание, а так, опять-таки, шелуха. настоящая знать для них только то, что они хотят, то, что они испытывают, их эмоции. Но, возможно, это связано с тем, что многие эзотерики материальный мир, то есть физический мир, в котором мы живем, считают какой-то такой действительно шелухой, чем-то таким вторичным, и их больше заботит, возможно, их внутренняя философия, их размышленность о бытие, то есть не о фактических вещах, а о чувственный опыт скорее их интересует. Поэтому для них ученый может меньше знать о мире, чем танцор, потому что в их понимании чувственного эмоционального опыта у него может быть меньше вот этих мистических переживаний. У эзотерика очень много на это завязано. Ну, кстати, я бы здесь вот хотел тоже сказать, что это большое заблуждение. Вот мы скептики очень хорошо понимаем, что такое чувственный мир, мы от него отнюдь не отказываемся. И, тем не менее, популярное представление считается, что если человек ученый или тем более скептик, это часто думают, раз скептик, значит циник, небось. Хотя на самом деле это никак не связано. И человек может э, ну, придерживаться философии скептицизма и при этом увлекаться театром, при этом любить музыку, при этом любить литературу. Кроме каких-то фактических данных существует э, чувственный опыт. Естественно, мы его не только не отрицаем, мы с удовольствием э, его испытываем да. и живем да. в том числе. Просто мы стараемся... И использовать все по назначению. То есть чувственный опыт нужен тогда, когда речь идет о чувствах. А принимать решения, когда дело касается каких-то рациональных вещей, стоит все-таки с рациональных позиций. Здесь можно еще добавить, что... Фантазирование и изучение собственных ощущений, оно на порядок меньше усилий требует, чем реальное познание объективное. И, оно доступ... и чувственное ощущение, оно всем доступно. А вот реальное познание, оно требует определенной подготовки, которую не все 100% населения еще могут пройти. Так что, например, в эзотерику нет какого-то минимума входного. А, а в науку есть. Оно требует определенных ресурсов мозговых, энергетических и так далее. А эволюция работала таким образом, что, чтобы мозг работал поменьше. И энергию экономил. Потому что затратный аппарат мозг. Но я бы сказал, что не эволюция, а просто сам человек в процессе жизни он пытается как можно меньше использовать мозг мне кажется, Но, это кстати не... говоря, эзотерики сходу с вами не согласятся. Энергии. Они скажут, что вы знаете, я трачу очень большое количество сил, я вот э, на свое внутреннее познание, я затрачу усилия. У вот тебя, например, я держу пост, я ничего не ем, я слежу за своими мыслями. Но проблема здесь в том, что это в каком-то смысле псевдоусилие. Так же, как мы сейчас говорили про псевдомудрость, это в каком-то смысле псевдоусилие, потому что они, во-первых, э, ну довольно бесполезны. Они мало к чему приводят. И это не настоящие усилия. И это не настоящие усилия, потому что на самом деле человек, во-первых, не контролирует свои усилия. Ему кажется, что он там что-то контролирует и не ест. Хотя совершенно не факт, что он действительно это делает. Как часто человек держит какой-нибудь э, пост, я даже не говорю религиозный обязательно, а скажем, какой-то эзотерический. Потому что в эзотерике масса всяких советов по поводу еды. Например, там сказано, на ночь не стоит есть мясо. И человек, в общем-то, придерживается этого, не замечая, что на самом деле довольно часто он говорит, ну ладно, ну сегодня я съем, а завтра не буду, а потом то же самое. И поскольку все эти усилия, они не а они не контролируемы, потому что видимого результата все равно нет. Соблюдай, не соблюдай то мне кажется, что очень многие эти усилия, они не настоящие. Но есть именно эмоциональные усилия, которые могут быть на самом деле настоящим, потому что эзотерик может переживать из-за каких-то выдуманных вещей. Например, если он много путешествует по астралу, он может постоянно ощущать, как какие-нибудь сущности там на него нападают или еще что-нибудь. Ну, например у него может в голове возникнуть так называемая мыслеформа, которая будет ему причинять вред. То есть я, когда был близок к эзотерике, у меня в голову лезли образы, например, ножей, которые меня режут. И мне постоянно приходилось отгонять эти мысли от себя, потому что я ведь тогда считал, что это материально, это может как-то воплотиться, и это действительно вызывало стресс. Потом, ну, сейчас проще, потому что я понимаю, что это просто происходит у меня в голове, и это можно игнорировать. А человек, который это воспринимает всерьез, эм, может постоянно э, страдать из-за этого. И получается, да, он работает в холостой, он тратит усилия не на что-то полезное, он, а причём, на причём, Он причем фактически вначале сам создает себе проблемы за счет того, что он фокусируется на этих вещах, mm -hmm. а затем сам же их и решает. Ну да, особенно, когда люди думают, что мысли материальны, когда человек начинает там, я не знаю, его в метро толкнули, он начинает на другого злиться, а так как злиться это плохо, он Потому начинает еще загоняться и напрягаться из-за того, что «я подумал плохо, мне будет плохо», и вот этот вот замкнутый круг, Но он, не запрещаю, он тебя, злеет. незнакомый человек, толкнувший меня локтем в спину. Например, я помню такой момент, одна из этих эзотерических бесед, если ты свою девушку там назвал сукой, то тебе теперь по жизни только суки будут встречаться. Все. То есть независимо от того, какая тебе попала, чтобы она не сделала пожизнь, если ты там как-то ее даже в мыслях обозвал, все, ты обречен встречаться всегда только со стервами какими нибудь а я бы хотел попросить наших слушателей-биологов или, можно, сесть нас есть слушатели-нейробиологи написать в комментариях, когда мозг тратит больше энергии, вот когда мы обдумываем некоторые образы, какие есть представления, или когда у нас есть, мы конкретно применяем логику, или, допустим, мы решаем математические уравнения. Кстати, очень хороший вопрос. Из того, что я понимаю, реально, ну, скажем так, полезное мышление не столько в том, насколько мозг активирован там, насколько много нейронов работает, а именно какое количество связи между ними устанавливается. То есть, насколько я понимаю, вот это очень полезная работа мозга, которая как, является полезным мышлением, которое, например, если человек много имеет много вот этих активных соединений между нейронами, у него, соответственно, меньший риск того, что в старости у него будут какие-то проблемы вот, с мышлением. Сознанием. У людей, которые свою жизнь связали с научной деятельностью и с каким-то техническим знанием, риск старческого слабоумия гораздо меньше, чем у людей, которые этим ничем, никаким научным трудом не занимались. В общем, мне грозит слабоумие. Я бы еще хотел сказать, что именно число связей число связи связей вообще формируется в процессе обучения а никогда мы уже эту нейронную сеть, конкретно сформировавшуюся, используем. Вот смотрите, тогда получается, что просто когда человек решает какую-то логическую задачу, если он не может найти из него выход, он будет думать дальше, перебирать новые решения, искать какие-то пути новые. А если брать чувственный опыт эзотерический, то, как правило, там, если ты не можешь найти ответ на свой вопрос ты его все равно где-то у себя находишь даже если его нет ну, то есть ты идешь по заезженному пути в основном да ты гоняешь по кругу когда дело касается эмоций но здесь можно предположить что нафантазировать себе ответ и реально придумать себе ответ с точки зрения мозга ну я не могу конкретно я не могу подписаться под этим под этой фразой но я считаю сам лично что если ты логически приходишь к ответу, у тебя образовываются новые связи в голове, а если ты просто придумал ответ, то это другая, другая работа. Не, вот если, как сказала Катя, искать новые методы именно, то тогда да, это формирование связей будет. А если в эзотерический опыт смотреть свой старый, то этого не будет. Да, и, например, чтобы решать реальные проблемы в реальной жизни, а не где-то в себе, ты должен получать постоянно новые навыки. Например, овладеть, овладеть там компьютером или каким-то оборудованием. И, начать и это тоже развивает мозг. А я, собственно говоря, предлагаю перейти от эзотерических текстов как раз к науке и поговорить про мозг. Ливон, ты хотел сделать некий... Да, я хотел сделать объявление про мозг дельфинов. В прошлый раз я высказал мысль, что из-за того, что дельфины страдали гипоксией, это эволюционно должно было вызвать рост их мозга. Но на самом деле могло произойти и наоборот. Например, особь с меньшим мозгом тратила меньше кислорода, и риск гипоксии у нее был меньше. Таким образом, мозг эволюционно мог и уменьшаться. Мы знаем, что у рыб маленький мозг, и, и у млекопитающих водных, типа дельфинов, тоже мозг мог уменьшаться. Так что здесь теория с гипоксией, она не совсем верна, так сказать. Она имеет право на существование, но теория с уменьшением мозга, она более точна. Так что большой мозг дельфинов объясняется э, факторами, социальным сложным социальным взаимодействием среди дельфинов и... Использованием эхолокации и ресурсов мозга на ее обработку. Ну, а я предлагаю прийти к интересной новости. Где-то в середине июля в журнале Neuroscience вышла статья канадских исследователей на тему того, что они обнаружили конкретные нейроны, отвечающие за баланс. За то, что, за то, как мы держим баланс. И, собственно говоря, я думаю, многие. Зимой, когда идут по какой-нибудь скользкой дороге, вы поскользнулись, и вдруг все-таки, конечно, иногда падаем, но довольно часто мы все-таки остаемся стоять на ногах. И оказывается, что есть специальные нейроны, они находятся в довольно глубоком мозгу, которые в реальном времени реагируют в пределах миллисекунд на неожиданную ситуацию, связанную с движением. То есть, если вы внезапно подскользнулись, то эти нейроны будут реагировать и пытаться восстановить баланс. И что здесь необычного? Ученые до этого знали уже, что например, такие вещи, как укачивание, связаны с тем, что наш мозг, скажем, видит движение, но не чувствует его. Либо, наоборот, чувствует движение, но не видит его. Он заранее вычисляет но, ну, опять-таки, не заранее, а в реальном времени у него есть какие-то ожидания, куда мы будем двигаться. Если эти ожидания не совпадают, то организм начинает реагировать каким-то аномальным способом. Вот происходит укачивание. Что необычного в этом исследовании, что до этого не было понимание того, что действительно есть прям определенная группа нейронов, причем это очень маленькие клетки. Это исследование, безусловно, может помочь в том, как, например, справляться с укачиванием. Для многих людей это серьезная проблема. И с пониманием того, как вообще наш мозг учится держать баланс и учится реагировать на наши довольно сложные движения, на сложные движения нашего тела. Исследование было сделано посредством записи мозговой активности обезьян, которые выполняли какие-то действия, в то время как при помощи оборудования оборудования имитирующего полет производилось какое-то резкое изменение, резкий поворот, например. И вот таким образом они смогли получить эти результаты и найти эту группу нейронов. И следующая новость, которую мы, о которой мы хотим рассказать, это новость о том, что университет Калифорнии, который является самым крупным исследовательским университетом мира, нашего мира, планеты Земля, Не он решил как раз с, с августа 2013 года Вводить политику открытой публикации своих статей. Причем эта открытая публикация, эта новость наделала очень много шума на многих, не только даже научных сайтах, но и популярных сайтах СМИ. Эта новость прозвучала, и о том, что это очень большой удар платным журналам, я думаю, многие из нас... Например, делая какое-то скептическое исследование, натыкались на необходимую статью и на требование заплатить за эту статью, скажем, баксов 20, а иногда 50, а иногда 70, а иногда доступна только подписка за 500 долларов в год. Ну, в общем, есть, конечно, такие препоны. Хотя раньше было еще хуже. Раньше специалисты, ученые по своей специальности получали эти журналы, они просто подписывались на них, журнал приходит к вам в почтовый ящик, вы его читаете, и никто вообще, ну люди, которые не являются специалистами в этой области, ну или, скажем, в каких-то еще ближайших областях, могут и не знать даже существование этого журнала. Поэтому сейчас в любом случае все гораздо лучше. Но вот есть некое движение связано с тем с желанием, чтобы все исследования были открыты, о том, что это очень перспективно, что это только поможет распространению информации. И вот когда такое, такую политику принял университет Калифорнии, выпускать статьи под, под лицензией Creative Commons, свободная лицензия, то это, конечно, оказалось большой новостью, но здесь есть небольшая проблема. Все дело в том, что когда журнал платный, эти деньги там неспроста. Эти деньги используются на то, чтобы, например, обеспечить хорошее рецензирование, нанять рецензиентов, и дать также гарантию, что мы гарантируем, что вот эта статья, она рецензируемая была. И поскольку университет Калифорнии не просто ну, сказал, что давайте вот мы теперь будем публиковать в открытом доступе, здесь речь идет о том, что ученым дается выбор, или, скажем правильно сказать, им дается опция, вы, безусловно, можете отсылать свои статьи в авторитетные журналы, например, Nature или еще какой-то журнал. И вы, конечно же, можете публиковать эти сайты, эти статьи у нас на сайте. При этом на сайт, когда ученый публикует статью, он должен дать обещание, что статья была прорецензирована. Но гарантий университет дать не может. Поэтому, когда идет этот, речь об открытых источниках, нужно понимать, что, с одной стороны, это круто, но, с другой стороны, если эта же статья не была напечатана в авторитетном рецензируемом журнале, гарантии нет того, что эта статья действительно была прорецензирована. Я вот хочу спросить Кирилла, что он скажет насчет архив.org. Ну, на архиве нет рецензирования. Там есть модераторы, которые могут сказать, что статья не по теме. Но, кроме... Но так это просто ресурс, на который сами авторы статей, как правило, загружают их. Тем не менее, он очень популярен, и количество добавлений составляет около 7 тысяч в месяц. И можно пользоваться бесплатно, да, этим ресурсом? Да, это полностью открытые статьи, в открытом доступе. А, даже если человек поместил сначала свою статью на каком-нибудь платном сайте? Любой человек вообще без регистрации. Переходим к ответу на вопросы. Мы получили вопрос от нашей слушательницы, Екатерина Староста пишет. Здравствуйте! Очень интересный подкаст у вас. Хотелось бы узнать в следующем обзоре научную позицию по витаминам. Недавно вышла статья «Миф о витаминах. Почему мы думаем, что нам нужны пищевые добавки?» «Насколько вообще витамины полезны и вредны? Неужели от них только один вред, как там написано?» Спасибо за вашу работу. Статья сейчас действительно появляется на многих сайтах. И мне кажется, что статья имеет не очень адекватное название. То есть название у нее немножко похоже на название в какой-нибудь какой желтой прессе. И подразумевается, что здесь будет рассказываться о том, что все витамины плохие. На самом деле это не совсем так. Статья говорит очень много про Лайнуса Полинга. Это легендарный химик, один из немногих ученых, который получил не, только, не одну Нобелевскую премию, а целых две, причем по разным дисциплинам. В принципе, вторую он получил по благодаря своему политическому активизму, Нобелевскую премию мира. Первая Нобелевская премия была связана с его работой в области химии. Но, к сожалению, во второй половине своей карьеры Лайнус Полинг стал заниматься, скажем так, не очень научной деятельностью. Он увлекся теорией о том, что мегадозировки витамина С позволят излечиться поначалу, как он считал, от простуды, а затем он перенес это даже на лечение рака. И, собственно говоря, может быть, к сожалению, имя Лайнуса Саполинга стало ассоциироваться именно с витамином С, несмотря на то, что он сделал очень много важных открытий, важных работ в области химии. Эта теория мегадозировок она оказалась неверной. Она была очень много раз проверена. И даже, тем не менее, даже сейчас миф о том, что витамин С может спасти от простуды, гуляет очень активно в народе. Это было перепроверено много раз, и это неправда. Регулярные приемы витамина С никак не влияют на вашу опасность заболеть простудой. Были проведены довольно масштабные исследования на тему того, позволяет ли принятие витамина С регулярно, снизить продолжительность заболевания. Исследования показали, что продолжительность заболевания снизить можно где-то на полдня. Так что решайте сами, стоит ли каждый день заниматься приемом витамина С для того, чтобы чисто теоретически заболев проболеть на полдня меньше. Проще говоря, эффекта в основном нет. Но мы знаем, что врачи прописывают витамин С и мультивитамины при простудах и гриппе. Да, но, к сожалению, врачи тоже не всегда имеют всю информацию. Например, в США были проведены опросы по разным таким вот типичным мифам медицинским, которые не соответствуют истине. И, к сожалению, всегда есть иногда даже довольно существенный процент врачей, которые считают что тот или иной миф является на самом деле правдой. И, собственно говоря, витамин С – это один из тех мифов, когда… который многие врачи считают верным. Но, с другой стороны, не нужно забывать о том, что ну, то, что витамины полезны, это тоже доказано, но они полезны ну, не против простуды, а ну, там, чтобы не заболеть цингой еще чем-то. То есть, если у вас питание не сбалансировано, то, в принципе, принимать витамины можно, но лучше посоветоваться с врачом, конечно. Они не полезны, они жизненно необходимы. Да, давайте для того, давайте все-таки разберемся. Значит, вопрос был о том, неужели от них только один вред. В статье, строго говоря, не говорится о том, что там один вред. Так что Екатерина может не беспокоиться об этом. В статье говорится о том, что благодаря активности и известности Полинга, благодаря тому, что он нобелевский лауреат, очень многие люди принимали все то, что он говорит, на веру. То есть этот авторитет его был очень силен. И поэтому вообще понятие витаминов стало очень популярным в народе. Но витамины сами по себе очень важны. Витамины – это фактически вещества, которые жизненно необходимы нашему организму, но которые необходимы нам в очень маленьких количествах. И также это вещества, которые наш организм сам синтезировать не может. Поэтому мы должны принимать эти вещества с пищей, так или иначе, из внешнего мира. Например... Когда дело касается витамина D, то это в большинстве случаев взаимодействие просто с Солнцем. И тогда мы способны синтезировать этот витамин. А другие витамины приходят к нам в основном из той пищи, которую мы едим. Поэтому, если речь идет о здоровом человеке, то концепция того, что человек должен принимать какие-то витамины регулярно, не нашла своего подтверждения в клинических испытаниях. Если человек просто имеет сбалансированное питание, этого достаточно для того, чтобы... Все было в порядке. Есть два вида витаминов – водорастворимые и жирорастворимые. Водорастворимые витамины, их, безусловно, все равно передозировать можно, но их избыток выводится просто при помощи мочи. Когда дело касается жирорастворимых, то эти, то эти вещества попадают в организм, скажем так, надолго. Что такое сбалансированное питание? На этот счет существует довольно четкая рекомендация, которая подтверждена большим количеством исследований. Желательно в день есть примерно 2, 2 чашки фруктов, примерно 2,5 чашки овощей. Причем желательно, чтобы, когда вы выбираете овощи, они были разных цветов. То есть были темно-зеленые овощи, оранжевые, чтобы были бобовые. И какие-то овощи, которые срежут крахмал. То есть здесь секрет именно в разнообразии. Дальше желательно, чтобы в день было примерно 85 грамм необработанных зерен. И остальное, остальные углеводы должны поступать из обработанных зерновых. Но кто выполняет эти рекомендации? Секундочку. Также э, желательно иметь где-то 3 чашки в день э, нежирного молока или каких-то эквивалентных молочных продуктов. И для того чтобы так сказать, э, и в завершение: э, белок получается из э, нежирного мяса, также яиц, орехов и э, бобовых. Поэтому, если человек соблюдает примерно эту диету, если она вот разнообразная в этом смысле, то проблем никаких не будет. Но витамины, тем не менее, принимать в некоторых случаях стоит. Прежде всего, это касается особых категорий людей. Например, дети. Дети – это быстро растущий организм, им требуется сбалансированное питание. Даже в случае детей сбалансированного питания должно быть достаточно. Но я думаю, что многие родители знают, насколько сложно заставить ребенка есть там, овощи, суп – и если вы чувствуете, что ваш ребенок все-таки питается несбалансированно, то стоит тогда действительно, может быть, по рекомендации врача принимать какие-то витамины. Следующая важная категория – это беременные женщины. Даже если женщина просто пытается забеременеть, уже есть смысл принимать предродовые витамины. Некоторые вещества, такие как, например, фолиевая кислота, значительно позволяют снизить риск каких-то врожденных пороков, в частности, нарушения формирования нервной трубки – один из самых частых врожденных порок, пороков у детей. Конечно же, далее речь может идти о болезни. Если человек болен, либо если у него есть какое-то хроническое состояние, различные витамины могут улучшить симптомы, симптоматику. Например, когда дело касается мигрени, витамин b 2 исследования показали, что он действительно может немножко снизить частоту приступов. И речь идет и о пожилых людях. Когда мы стареем, когда наш организм стареет, постепенно теряется способность получать витамин В12. Витамин В12 не может быть пассивно получен, он должен быть активно доставлен в нашу кровеносную систему. С годами эта система доставки постепенно становится менее эффективной, и поэтому врач должен осматривать пожилого пациента, следить за уровнем В12 в крови, в организме, и если этот уровень ниже, то может понадобиться... Могут понадобиться принятие витаминов, а если этот механизм вот доставки витамина В12 в кровь настолько уже плох, что и это не помогает, тогда бывает, что раз в неделю человеку делают укол этого витамина. Поэтому есть случаи, когда витамины имеют смысл. Также, возможно, спортсменам стоит употреблять витамины, потому что они тоже тратят много сил. А откуда взялась вот эта мысль, что витамины укорачивают жизнь? у нас было в начале разговора в этой статье говорится о том что были исследования показывающие что прием регулярно прием определенных витаминов снижает, снижает продолжительность жизни такие исследования действительно были насколько я понимаю эти исследования довольно не скажем так новые насколько это действительно так время покажет но в целом, опять-таки, просто повторюсь, чтобы, чтобы мысль была ясна, что все-таки исследования показывают довольно убедительно, что здоровому человеку нет никакой необходимости регулярно принимать витамины. Вполне возможно, что регулярный прием каких-то витаминов действительно приводит к отрицательным эффектам. Ну что, а напоследок мы, конечно же, поговорим про овцу мракобеса. Мы упоминали этот ролик, проект Каза, «Религия vs наука». Это, конечно, совершенно дикий ролик. И мы, собственно говоря, и задали нашим слушателям вопрос. Что вам показалось самым диким? Мы получили два прекрасных ответа. Слушатель мистера ФО-500. Самое дикое в его утверждении, по мне, это заявление, что наука не дает человеку мыслить вперед. И дальше приводит пример с неделимостью атома. Однако вопрос в том, откуда бы он узнал о том, что атом делим. И насколько бы его представления об этом, не основанные не ни на чем, были бы близки к реальности. И также... Уайт uh, Ханча. Доказательства по аналогии, это, по моему мнению, первоисточник дикости в том ролике. Ведь если бы аналогия была валидна, то его рассуждения, в принципе, можно было бы считать корректными. Но, черт возьми, она не валидна. Я с тем же успехом могла бы сравнивать мир с, например, с семьей, называя разные точки зрения братьями-сестрами или, люб, или любым другим объектом. Постмодернизм головного мозга на лицо. Вот это очень хороший комментарий, нам очень понравилось. Действительно, в центре его рассуждения стоит именно вот это вот аргумент доказательства по аналогии. Представим, что мир это музыка. Нет. Да, мне жаль, но мир это не музыка. Ну что ж, на этом наш сегодняшний выпуск можно закончить. Всем спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания, приходите на встречи и слушайте наш подкаст. Не забывайте про ящериков, заговоры и все такое прочее. Всего доброго. Наша эзотерическая библиотека приземляется на Татуин и мы с вами прощаемся.